Всем доброго времени суток. Доля онлайн-игр в игровой индустрии растет онлайн игры в настоящее время это уже не тот обособленный сегмент игровой культуры, каким он был 10 лет назад. В связи с массовой доступностью сети интернет в городах и селах, а также технологическому скачку в онлайн играх, который вывел их с точки зрения графики и интерактивности на уровень AAA проектов, сейчас, наверное, не найдется ни одного геймера, который не любил бы погамать какую-нибудь катку в одну из топовых онлайн игр. По моим наблюдениям это приводит к весьма одному однозначному эффекту, простые игроки все чаще отдают предпочтение онлайну, нежели качественным сюжетным одиночным игровым проектам. К сожалению, многие геймеры теряют интерес к одиночным играм, мотивируя это тем, что ну в одиночке скучно же. У людей пропадает вкус к качественному исполнению игры, уступая место желанию получить сиюминутное веселье в каточках с друзьяшками. Онлайн заточен прежде всего на взаимодействие между живыми людьми, поэтому длина болта, который разрабы онлайн-игр забивают на проработку неигровых персонажей, прямо пропорциональна доле онлайн-режимов, введенных в ту или иную игру. А если в онлайн-режиме есть какой-то сюжет, то подается он в весьма примитивном виде в качестве коротеньких квестов. Представьте себе, насколько пострадало бы качество квестов «Ведьмака», например, если бы в его открытом мире сделали ММО. «Ты мне еще запрещать что-то будешь, деревенщина!» Никакая онлайн-игра не может конкурировать с одиночной игрой по уровню проработки сюжета и персонажей. Если исполненная на высоком уровне одиночка вполне может быть по своей сути интерактивным кино, то онлайн-проект это либо песочница, либо вовсе действие, охватывающее какое-то незначительное событие, например, бой смерть или захват точки, а может быть что-то еще. Такое действие, как правило, никак сюжетно не мотивировано. Вот у тебя есть правила игры, есть противники и есть определенная цель, которую ты должен выполнить. И ты вовсе не обязан знать, зачем. Я сейчас не говорю, что это плохо. Это вполне может быть весело. Вот только лично я заметил тенденцию, что подобные игры с упрощенным смысловым наполнением все больше и больше вытесняют с рынка сложные с точки зрения творческого подхода проекты. Но в чем кроется причина всеобщего перекоса в онлайн? Неужели геймеры потеряли вкус к играм или просто отупели? На самом деле это не совсем так. По секрету скажу, я применил свои способности Шерлока и выяснил, в чем же тут дело. Онлайн-игры — это идеальная площадка для микротранзакций. В онлайн-режим можно легко вводить дополнительный контент, не меняя при этом саму структуру игры. Постоянное добавление нового контента поддерживает интерес геймеров к игре, но вот чтобы заполучить его за игровую валюту, надо немало так часиков позадрачивать в онлайне, либо потратить реальные деньги, чтобы купить себе вожделенные миллионы единиц внутри игровой валюты. Современные разрабы смекнули, что им гораздо выгоднее заставить игрока платить понемногу, но часто, чем много, но один раз. Стратегия производства редких, но качественных, часто достойных звания отдельной игры DLC, ушла в прошлое. Мой любимый пример того, что онлайн убивает высококачественные сюжетные проекты, это GTA 5 и GTA Online. Если на самом раннем этапе после выхода игры ходили слухи о сюжетном DLC для GTA 5, то в настоящее время очевидно, что никаких сюжетных дополнений для gta не предвидится. В одном из последних обновлений для GTA Online ввели автомобиль Vigilante. Для тех, кто не знает, это аналог Batmobile. Бэтмобиля. Казалось, в GTA-шке было уже все, но нет, там всегда можно придумать, чего добавить. Естественно, обойдется он во внутриигровой валюте в весьма немалую сумму. И, конечно, найдутся те, кто готов потратить реальные денежки на то, чтобы понагибать в быстром, хорошо бронированном и стреляющим ракетами авто, да еще и сделанным по образцу суперкара самого брутального героя комиксов. Я Бэтмен! Вот и получается, что для разрабов и издателей кошелек важнее творческой самореализации. А страдают от этого, как всегда, простые геймеры, которые, наигравшись в бесконечные оказуальные каточки, теряют интерес к играм, прежде всего как к жанру искусства. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в теме.